Ку-ку! Посетители психушки Немиркин. Добро пожаловать на наш канал! Как узнать, является ли человек таким зрелым, каким кажется? Действительно ли ваш дедушка Фрэнк так мудр, как он говорит? Хотя мы часто ассоциируем зрелость с возрастом, необходимо учитывать и эмоциональную зрелость. Чтобы быть эмоционально зрелым или мудрым, не обязательно быть 70-летним. Некоторые люди могут быть вполне взрослыми, но им не хватает зрелости, как некоторым из их более молодых сверстников. Как же определить, что человек действительно зрелый и мудрый? Вот семь признаков того, что человек действительно зрелый. Один, их решения основаны на их характере, а не на чувствах. Вы позволяете своим эмоциям брать верх над вами. Часто ли это приводит к неверным решениям? Эмоционально зрелые люди в большинстве случаев принимают решения, основываясь на своем характере, а не на чувствах. Им требуется время, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы. У них есть набор ценностей, которыми они живут. И именно эти ценности, а не внезапная негативная эмоция, играют ведущую роль. И именно их характер в конечном итоге управляет их эмоциями. Им просто нужно вспомнить, кто они и что они отстаивают, чтобы успокоить любые предвзятые чувства, которые могут способствовать принятию неправильных решений. Два. Они а терпеливы терпения. Это добродетель. Для мудрых это точно так. Если вы зрелый человек, вы понимаете, что для достижения больших целей часто требуется много времени и усилий. Зрелые люди будут упорно трудиться, чтобы получить то, чего они хотят. Но они также понимают, что не могут добиться всего сразу. Хорошие вещи часто требуют времени. И благодаря своему терпению они часто понимают, что у всех остальных тоже есть свои проблемы и конфликты. Это приводит к тому, что они проявляют терпение и по отношению к другим. Три. Они выполняют долгосрочные обязательства и обещания. Обещание есть обещание, и было бы мудро выполнять данное обещание. Когда зрелый человек берет на себя обязательства, он их выполняет. Когда чувство мотивации пропадает, они не позволяют этому остановить их. Они преодолевают чувство разочарования или скуки, потому что знают, что на финишной прямой их ждет награда. Удовлетворение приходит позже, но оно того стоит. Четвертое. Они больше слушают и меньше говорят. Люди ценят тех, кто активно слушает в разговоре. Те, кто вступают в ответную беседу и отвечают продуманными идеями, которые добавляют ценность разговору. Они не просто сосредотачиваются на том, каким будет их ответ и когда у них появится возможность им поделиться. Вместо этого они принимают во внимание мнение другого человека и используют его для продуманного ответа. Это делает дискуссии гораздо более интересными, что приводит к пониманию мнений друг друга. Зрелые люди также понимают, что у других можно многому научиться. Выбор наблюдать за другими и слушать, что они говорят, дает им больше возможности учиться у них, определять их точку зрения, а затем давать продуманный ответ. Пятое. Они не нуждаются во внимании и обладают чувством смирения. Зрелые люди скромны и не стремятся привлечь к себе внимание. Они понимают, что научились у других и могут научиться у них еще большему. Они не ставят себя выше других только потому, что добились успеха, а относятся ко всем с добротой и открытостью. Зрелый человек по-прежнему уверен в себе и гордится своими достижениями, но ему не нужна похвала других, чтобы быть довольным собой. Достаточно гордиться собой. Шестое. Они открыты. Пора открыть свой разум. Если вы зрелый человек, вы часто открыты и с уважением относитесь к противоположным мнениям. Зрелые люди понимают, что не должны судить других и что у каждого человека свои обстоятельства. Каждый из нас проходит через разные испытания, имеет разный опыт, который приводит нас к нашим взглядам. Зрелые люди понимают это. Они также понимают, что в жизни есть чему поучиться, поэтому лучше всего сохранять непредвзятость. Какими бы мудрыми они ни были, у них нет всех ответов. Седьмое. Они осознают себя и знают, когда нужно возложить на себя ответственность. Самосознание является ключевым фактором эмоциональной зрелости. Мудрый человек знает, что ему нужно отойти от любой накаленной ситуации и оценить свои чувства. Они понимают, что каждое действие имеет свои последствия. Зная это, они думают о последствиях не только для себя, но и для других. Их слова имеют вес, и их решения могут привести к самым разным последствиям. Осознание этого не позволяет им делать неправильный выбор. Когда они принимают плохое решение, у них достаточно самосознания и смирения, чтобы признать свою неправоту. Они отчитывают себя, корректируют свое поведение и берут на себя ответственность за свои действия. Это зрелый поступок. А насколько зрелым считаете себя вы? Думаете ли вы прежде, чем действовать? Терпеливы ли вы? Сколько обещаний вы выполняете? Не стесняйтесь продемонстрировать свое самосознание и взять на себя часть ответственности в комментариях ниже. Это мудрый поступок. И мы всегда готовы вас выслушать. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. Как всегда, супер спасибо за просмотр!